Это шоу большого русского босса, мы здесь учим людей патриотизму и любви к родине, а сегодня у нас в гостях блогер, юный блогер, который записывает летсплеи на разные android игры. Здравствуй. Здрасте. Представься, давай. Я не Отвеса. -отвеса, да. Всем привет! Да. Отлично, мог не представляться. Итак. А почему ты в очках? Почему ты в очках? Потому что. Нифига себе, у тебя фингал! Oh, no. No, no, no, no, no. Где ты такой фингал получил? Нам это очень интересно. На море. На море? На море, да. Как ты, что тебя угоразила? Ну, я по волнам катался, короче. И. Прям. Понятно, хуйня, ничего не Итак, говорят, ты в содружестве с NZ Edition ТВ, это так? Да, да. Вы там с ним видосики пирите. Реакции. Он пиарит школьников. Юных блогеров, да. Да, так. Расскажи-ка нам, пожалуйста, поподробнее, как проводились съемки этих видео. Ну, мы собирались там все вместе. Школотой? Вместе. Ну да, И получилось так, что ну, он нас приглашал, Тайдзит Эдишн ТВ, и мы там снимали реакции какие-то. Вообще хороший парень. Да, вообще. Да, пиарить школьников. Так. Говорят, у вас были реакции на Эмси Хованского, его да. песенку «Дружко»? <гум> да, было такое. И еще была там, реакция на день ВДВ, короче. А, вот этот вот, видосик, когда журналюги типа ВДВ-шник врезал в морду. Да, да. Я его тоже смотрел, да. <связать> так, говорят, что ты этот ещё... вот отличный товар-кабум-продюсер твой да она бы, она, ты являешься оператором да, оператор. все видосики которые ты снимал даже ты оперировал да а, оперировал снимал да, ну все. да как бы оперировал все а. просто так э, я вот вижу что ты снимался в клипе тает лед да с ним снимался ним я. вот пародию снимали да угу, вот эти расскажи очки. нам пожалуйста где вы снимали зачем вы вообще занимались этой как бы типа живой пропиарится на этот все ну, понятно было. как всегда пропиарится где мы снимали вообще mm -hmm. это... ну, мы снимали ну, так, на такой типа в горной местности ну там зато искали... пришла в голову идея вообще снять пародию на эту ужасную песню ну как там нам так придумалось у нас же есть такая машина которая на ката меня даже у меня такой машины нету. Так, Чтобы я еще хотел, вот нам продюсеры задали пару вопросов. Так, вы ж, ты еще был у него в видосиках в роли зомби. Да, я был в роли вот, расскажи зомби. Расскажи просто создание, как пришла в голову идея вот такая вот. Ну, как-то мы баловались, баловались, и тогда -то пришла в голову у нас было такое игрушное ружье. и Которое потом поломали. В этом видосике. Да, да, да. Поломали. После... Да. И вот, нашлось зомби, там. И нам мы такие, <laughs> я аж так, в стекло, так. Вот мне сейчас Антон Дишин давай пишет, uh, говорит, что он сидел, uh, учил английский, фунглиш. я на мое видео смотрел. Mm -hmm. Учил английский, и как-то его брат, то есть ты. Да. Да, ты учишь его брат. Да, да. Mm. Uh, Доставал его, короче. Тот решил снять видосик на экшен камеру все это. И получилось годное видео. Mm -hmm. Годный контент вообще. Так, я пить хочу. Ну там, там, все, все такие. Все мои друзья смотрели. я там вообще. Все, все они там радовались. Так прикольно было. Типа, прикольное видео. Ну да, вся послушаем... школа да, Школа тебе Итак. Хм. Также вот у него есть рубрика которые вы с отцом там занимаетесь спортом и там у тебя даже было отдельное видео комнатный, комнатный там, терминатор да да не да. на кольцах -то. почему именно комнатный почему именно терминатор ну терминатор наверно должен быть Вот такие упражнения очень сильный и, да. да как терминатор не да, ну комнатный мужик потому что в комнате мы да, да. <свят> так также у тебя было видео где ты баловался на гироскутере да меня скинули с гироскутера, Леха. Да, Леха скинул гироскутера. Да. Самое главное, что у тебя не было там вейпа и спинер, спинер, а даже спинеров не было и подворотов, так где я было спокойно назвать петухом. Гипс поставили? Ну я этого делать не буду. Что что? Гипс поставили? А, Матвея была большая травма. Да, на гироскутере даже упал. Вот гироскутеры это плохая хрень. Да. Это бесовщина. Он да. а, ну, как-то, расскажи, как ты поломал свою руку, таковую вот. Ну, вот левую поломал, короче. Ну, и как бы... Короче, ездил, ездил, быстро разогнался, и упал, и прям на руку перевернулся, так и... Катал какую-то малолетнюю школьницу. Да, да, да, еще катал одну <с <с школьницу. Из-за которой получил моя ранение. Ну да, при первое, когда я просто упал, когда быстро ехал. ехал? оно было там несерьезно. А, а второе уже, когда я эту девочку катал. какой? Все было очень печально. Меня? Нет. Тебя он не катал. Вообще. Так, и вот у меня продюсеры задали последний такой вопрос. Ведь есть ли у тебя свой канал? И какой mm. контент в твоем канале? Ну, у меня есть канал, ну, там, короче, я снимаю там разные обзоры, там, игр, там, каких-то. Ну, и бывают баги, там, приколы, бывают, там, про водолазов, подводный мир. Идут слухи, что видео на твоем канале делает NZ Edition TV, а не ну, ты. Когда как? Когда как? Когда как, значит? Когда-то я, там, например, подводный мир я делал. Ну, он а он там не сделал про Дрявеса Франциско, там, и там, баги, приколы, фейлы были. <связывая> то есть у тебя есть канада, мы можем пропиарить твой канал, оставить ссылочку в описании. Подписывайтесь на его канал, канал очень молодой. Сколько у тебя подписчиков? 37 подписчиков. Ну, пока маловато, не то что у меня. Да Бегашен Госса. Но мы больше. надеемся, что подписчики У больше. Сколько тебе? Не знаю. Вот, мне написано на что у тебя 45 подписчиков. Я сам лично посмотрел. 45 подписчиков. Чуть больше, чем у Матвея. Я оставлю ссылку в описании. Как я уже сказал, подпишитесь на этого молодого блогера. Там очень интересно будет. наверное. Но это не точно. Итак, в принципе, у меня вопросы закончились. Я желаю тебе удачи в дальнейшем продвижении на Ютубе. Развитии твоего канала. Чтоб все было заебок. Но это не точно. Так, ну, в принципе, все. Давай прощаться, давай. Пока. До следующего выпуска. Это было шоу Большого Русского Босса. И у нас был в гостях мистер Матвеса. Всем пока, до следующего вторника. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.